Sveiki, dragai, jūs turbūt man pažįstat, aš mėgstu kažką visą. Vis noriu kažką daugiau jūs duoti. Ir šį kartą palaidžiu Video seriją iš tikrųjų, kurie mes kalbėsime apie versą. Bet aš nebandysiu būdų jūsų būdau jūsų mokintis verslo, kadangi aš esu pasdaria nas verslininkas mano verslo šiek tiek daug neium Bet aš dalinsiu savo patirtimi. Askinės jūsų klausimus, jeigu jums tai bus įdomu, savo. Kasdenyje roodėsi kai kurios sprendimus pasakosiu apie tai, ką noriu sukurt, ar man pavyko sukurt, ar mano planai gyveninti buvo praeitais metais, kokie planai yra ši metais ir taip tarvio. Supras, dragai ašų tokus, kuris labai nemėgsta būti paklusniam. Ar labai nemėgau dirbti kažkam. Sagim, nors 18 metų aš vis kažkur dipdavo, iš pažiūdavau dirbau spaustai, tai кровь po потом сами buvo, buvo было už всяких государств до жюсткирю, ещё я ещё то на испреде умоки ты, смоки у север словади tenais aš его так коллегия, тогда поменять на ясажговал абсолютно нулию, žinių, prasme, aš nei, žiniu, nei vienos. то про смя в версляш не притайки у нее вино женю, не винос, кошку кое не было притайки то, кошку был уж мокиас будет температура 38 градусов, стыкод, потом я со всех государств я его и распредюкал такие то предметы гивенти венам. Но важного та паче день, и шкоту со всех крови саво куприна по снасти тогда гивену тогда и ир места подъемишь шкоту гивенти Тогда дирбов первая карта дирбов ты лол то билету с продавиде, было максимум и ты сок в при максимум с кассу Две свайта, со и штук негатива меня лотереи не я и По Живяно в жизни, в карту с Насте, деньги почти посибоги, немного, конечно, тевай мне помогли финансически и с едой, но я наш ⁇ л уже неплогую работу, на самом деле, и сидarbinau в одну компанию, которая занимается профессиональным гарсингом. То есть, что гарсина концерты, продавине давали, Įrangą galima sakyti, pavyzdžiui, Akropoliis, buvo įrinktas būtent mūsų kompanijos, visas tas apšvietimas, ledo, pavyzdžiui, garsus sistema ir taptuo. Pradirba ten keletą metų, pradėjo domėtis sporto, atsibod darbas, pasiūlė man perite į maisų Продербочь то наиз мантроток пусан трумято посерёдок, кот компания не потихом въета кормясь туреем саваташ каш булатсякингас будет он то что порду тобе. Е ещё яш ну спряньчо поселиктир будет он сукуртиё савок, котангиаш мачо Не потихом какие аспекты курей сводовались это те томити не водовы. Яш вот это радом она ну По галейс было ты кручё на ленгва. Bet какой, наверное, бизнес, на самом деле, мы сейчас с партнером кūr ⁇ м второй бизнес, и это, наверное, скучно. Но первый бизнес был скучнее, наверное, него я галовал, мне не требовалось больших инвестиций, хотя, на самом деле, пастево всем посинул денег, потому что мне kad зациртить именно маistoпоппл ⁇ чтобы я мог его проклять. Вы понимаете, что 2 кг, кашкет, акриатину и все, и начать но уже теперь ком продаем весь этот прикеба, весь косвий ко висание блогей. 25 что метров по три у меня сю, мы супартнере пасак якое дея, мя с долином, мя с диделя потолпа, И этот манати те, како сприндимо сприндимо приямима, за что ты крою. Ты арба мандрикое метров с что M. 53 квадраты принадлежали уже мне от проиптую летнюю лето. Струнко было, наверное, в тех аспектах, что я не знал, не знал, не знал очень много. Я не слуанкил какие-то спецвырсло, почитать, пом ⁇ к, что Паки че-то висоте, паки стратегия, паки че-то висомасти, я шпачю головой, как гале смогти, если неосп, есть у проблемы, если ёсать, радуешь без сайки, то есть у нас проблемы, будет патримос номер свена, с будет уюмс. Неаканя головки ты опе бусима у нас проблемы, у нас когда ёсать эти текста, даю слышь карту исправить, а беда проблема. к стенки, ты сколько релов Исследую, чаще всего, вене иги, вопрос, поддержали или не поддержали. Поддержали, на самом деле, из одной стороны поддержали, из другой стороны, потому что мои поддержали, ну, и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 da tai aišku būtų sunku daryti tą versą. Bet, e, iš pradžių aš buvo vietellis darbotoju potriųėnių, kada mes prasippė tam nastygi iše iš savo darbo ir aš я dar vieną darbo vieta, ir mes dabarjo bėek metus, puė į patis savve ir mūsų verslas pamožų pamožu aiškų juė į prieė. Koki viė, iš tikrų vyzė yra labai parassta. Turbūt jūs pastebėjot, kad jeigu Facebook'as buvo vienos, tai dabar tai tiek pasikeitę. Aš dabar kreipiu dėmesį būtent į save, į savo personą, į savo asmenybę, ir aš bandau padaryti kažką gero, kad žmonės mane prisimintų, o ne mano Nes aš nežinau, iš tikrųjų, kuo aš vers... po penkių metų, po 10 metų. Galbūt mais rinkos nebus arba bus sugadinta rinko arba aš tiesiog rinkos, galbūt jau sekančiais metais. Bet jeigu aš dabar padarysiu gerą. Если я сейчас буду популярнее, если о меня если о меня будут говорить как о дора человеку, то люди мнем постикнется и они что и какой бизнес я высечу. Поэтому я сейчас а Когд-то кейтис галимой еще тос видео сириус, за что кроуаш видео, 15 с минуточу, родись каждый види нас пусть отбудет он кейп кури мы спаиваем тинк лапис соки он проблема галемы суть тик ты реколлинга электронной портувия кейп jums ir пейсер ну каждый Ir mes не оба vasarą. свой юмс еще опытит есть попался код ир мяс перси кросс том ща васера ты знаешь, я рад диджули, диджули, со штукой проекта, Свенас модерниался, ну и штукой Торбут, Торбус модерниался, место и ещё у нас пусился, и что то с пуска с месту резем диделя, диделя, паталпа, будем семинарам с чилини мой другам, со стык ты подкасту, фильмами мой и виреемский тем с проектом, стеги ризика, с рисика, а не рискуя, кур инвестую, пинигу, пинигу, все это пытлю. Побандисьем с максималье доход, все те, кто практикниас науденго с информациос, не ра это не ра моки мысюм, это и ратесек, по третье с последеленимас и ратарситокс документаимас по видео, по саких вау, бывайш ты круи дома. Тык не ни видео, по саких лайк будь что вы он наряду меня тыш меня сучи ноты, коташ ему соцекичивал и ж того если его не помишки что при номера этой канала. Его ж канал. номера с этой канала ир поспался от мажа ворпяли, как видео, плюс телефон у